Добрый день, уважаемые коллеги. Наша сегодняшняя встреча посвящена вопросам повышения эффективности работы власти. Очевидно, что эта тема затрагивает целый круг проблем, проблем, которые мы с вами уже неоднократно анализировали и здесь, на госсовете и в личных беседах, и в встречах в регионах. Вы знаете, мы подробно рассматривали вопросы, затрагивающие, полномочия различных уровней власти, совершенствование работы органов местного самоуправления, межбюджетные отношения. Все это свидетельство того, что любые инновации в вопросах государственного строительства должны быть подробно обсуждены, осознаны и поняты всеми участниками этого процесса. Тем более, это важно для федеративной и такой огромной по территории, по своим размерам, страны, как нашим. Страны, где субъекты федерации имеют свои особенности и традиции, а также отличаются друг от друга темпами экономического роста и социального развития. В этой связи хотел бы прежде всего обратить внимание на вопросы, которые предстоит решать вместе и в наступающем в 2005 году и в последующие годы. Первая тема – это новый порядок наделения полномочиями, вы знаете, он определен только что вышедшим в свет законе И уверен, что вы его подробно изучили, подчеркнули, что данный закон значительно повышает роль законодательных органов субъектов Федерации, и что крайне важно, создает условия для укрепления всей системы исполнительной власти в стране. Отмечу также, что речь идет как об усилении ответственности глав регионов, так и об ну, их активной роли в подготовке важнейших государственных решений. Мы с вами это обсуждали многократно, практически с из нас здесь присутствующих. Мы встречали и разговаривали на эту теме. Ваша позиция хорошо известна. Многие вещи были учтены в подготовке. Ваше мнение были учтены в подготовке этих законов. В ближайшем будущем нам с вами еще предстоит подробно обсудить вопросы, связанные с работой Совета Федерации. Мне бы очень хотелось найти такую формулу, при которой такую юридическую формулу, при которой после создания единой системы исполнительной власти в стране главы субъектов Российской Федерации могли бы оказывать прямое, непосредственное влияние на бюджетный процесс, на формирование федерального бюджета. И об этом, думаю, мы с вами еще должны подумать, посоветоваться, как это сделать, с тем, чтобы не нарушать сожившуюся систему формирования Советской Федерации, с тем, чтобы вам там не сидеть каждый день в Совете Федерации, но по ключевому вопросу, ваше мнение, должно быть напрямую учтено. Очевидно, что подобные темы еще потребуют, как я сказал, дополнительной консультации. Однако уже в наступающем году начнется крайне насыщенный период предусмотренных законами преобразования. И я просил бы вас всемирно содействовать этому процессу, включиться в него и активно поработать так, как мы работали с вами на период подготовки этих законов. Следующий вопрос, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это продолжающийся процесс разграничения полномочий. В первую очередь, в экономической и бюджетной сфере. Если подходить сугубо формально, то сегодня ключевые речи здесь принадлежат федеральному взаимодействию. На деле, как вы знаете, далеко все не так. Политика как будто одна, но на практике регионы живут очень по-разному. И обеспечение действенного единства экономической политики в стране все еще является проблемой. Территория поддержки кардинально отличаются друг от друга и своим деловым, инвестиционным климатом, и условиями развития бизнеса, и соответственно уровнем жизни людей. Причем даже прямое наращивание финансовой помощи из федерального бюджета не приближает отчасти отстающие регионы к экономическому росту. К примеру, консолидированные расходы субъектов федерации, входящих в Южный федеральный округ. А вчера в ходе большой заключительной конференции много было вопросов по Южному федеральному округу. В том числе и на, связанных с финансовой поддержкой федерального центра. Так вот, без учета Чеченской Республики, за последние 4 года поддержка со стороны федерации, субъектом Юга России, выросла в 2,6 раз Финансовая помощь в расчете на одного жителя поднялась в 3,4 раза. Однако при этом уровень безработицы не сократился, а вырос в 1,6 раз О чем это говорит? Это говорит что о том, что деньги мы тратим неправильно направляем не туда. Деньги большие. Что нужно с ними делать? Создавать собственную экономику, собственные рабочие места, собственную налогооблагаемую базу. А мы что делаем? Доходы граждан, как были, полтора раза ниже цены российской, как и остались. И все это в самом неспокойном регионе России. Все это там, куда мы приоритетным образом направляем средства и где главной задачей является и уклонное повышение благосостояния граждан. Подчеркну, что здесь есть вопросы не только в регионе, но и правительства Российской Федерации. Особенно в части выполнения федеральных целевых программ. Как известно, и заказчиками, и координаторами являются министерства и ведомства. И каждая из них сначала, образно говоря, выбивает средства, а потом возводит объекты, исходя из своих узковедовательных представлений о потребностях регионов и граждан. Это, кстати говоря, уже общая проблема и касается далеко не только Южном Федерального оборудования. Что получается в итоге? В итоге немало случаев параллельного финансирования так называемых однородных объектов. Например, школы в одном и том же субъекте Федерации могут строиться по заказу разных методов, и каждый из них в состоянии патронировать лишь свою программу. И зачастую объекты здравоохранения. Образование ЖКК превращаются в постоянно дорожающие долгострой. Очевидно, что подобного рода инвестициях нет ни логики, ни пользы, ни порядка, а чисто и здравого смысла. Ситуацию такого непродуктивного расходования бюджетных денег безусловно нужно менять. Во-первых, требуется отработка реалистичного и всем понятного подхода к их распределению. Особенно те средства, которые идут на строительство объектов регионального и местного значения. Что я имею в виду? Полагаю, и, и, и должна обсудить это будет с председателем правительства, вот те средства, которые выбиваются ведомствами для решения по сути, региональных проблем, должны быть отданы губернаторам и на, на местах ими должны Во-вторых, необходимо продолжать совершенствовать небюджетные отношения и внедрять те механизмы, которые стимулировали развитие экономики регионов и муниципалитетов. Считаю также, что проекты бюджетов, бюджетов регионов должны подвергаться независимому публичному аудиту. Подчеркну, что без построения способной экономики мы не сможем создать сильное государство, способное повысить уровень жизни людей и, конечно, сделать движение безопаснее, в том числе, защитить общество от террористической угрозы. Еще один вопрос. Расширение полномочий регионов. Считаю, что оно должно идти по пути делегирования федеральных полномочий. Это, кстати, позволит сократить численность федеральных чиновников, работающих сегодня в регионе. Несмотря на все предыдущие решения, их количество еще довольно велико. Считаю, как, что зарплата чиновников работающих в регионах, получателей финансовой помощи, должна начисляться в соответствии с типовой схемой должностных вложений, утвержденных правительством Российской Федерации. Но ну, ясно, что наши коллеги в традиционных регионах не должны получать меньше заработной платы, чем другие. Она должна быть равна, но ну, ну, не больше, а что иногда это даже, ну, даже неприличнее. Хотел бы также напомнить своим полномочным представителям в кругах, что обеспечение на территории эффективности работы федеральных органов является нашей первейшей обязанностью. Вашей первейшей обязанностью. Теперь несколько слов о наших совместных задачах в связи с предстоящим переходом к выборам по партийным спискам. Сразу скажу, что власть и в праведе обязаны принять необходимые меры, чтобы в стране действовали крупные и ответственные перед избирательными партиями партии, имеющие четкие программные цели и представляющие интересы значительной части общества. Такие партии будут способствовать структурированию общественных интересов и будут обеспечивать политическую конкуренцию, без которой не может быть движения вперед. Поэтому и в регионе, и на муниципальном уровне необходимо создать условия для деятельности крупных общенациональных партий. Именно они в ближайшие годы должны будут доказать свою способность формировать ответственную власть, включая уровень региональной власти и местного самоуправления. Уважаемые коллеги, я остановился лишь на некоторых вопросах, обсуждения, которые здесь на Госповеде считаю крайне важным. Поэтому хочу пригласить вас к обсуждению активными и заинтересованными, о путях образования новой системы власти в регионах и общеполитических проблемах. これでおつりになります。